Ну вот пока мы сейчас болеем, точнее я болею, к сожалению, у нас болеют еще и другие животные. Как вы видели, Юлька снимала видео для вас. Утка захромала сильно, что-то у нее повреждилось. Сейчас она поймала нам цесарку. Что-то с, что с глазиком. Видите, тихо, тихо. какая большая опухоль. Он уже, он уже вообще ничего не видит, этот глазик. Может, мусор Один работает, второй нет. Сейчас попробуем, конечно, это промыть, там гноя большое количество. Он такой вот, полностью воспаленный. Жалко цесарочку, она у нас только одна. Но это еще не все. Закашляли наши маленькие поросята. То есть нужно травить всяких этих червячков, листов в обязательном порядке. То есть если уже болеют, то болеют все. Ну, значит, если пал болеет, то болеют все. Ты заболел. Ты давай. Думаю, покажем. Ну, да, как, ли, как, как лечить будем, я не знаю точно, но попытаемся промыть хотя бы фурцелином со шприца Все, друзья, подписывайтесь на канал, мы с вами Это Юля Добычица улыбается, блин, ловила полчаса ее